Всех приветствую на моем канале, я Иван Нумизмат. К 130-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского была выпущена юбилейная монета в СССР 1 рубль, тиражом в 4 миллиона экземпляров. 170 тысяч из этих 4 миллионов экземпляров был очеканен в качестве пруф. Циолковский считается одним из лицов основателей отечественной ракетной техники и космонавтики. Он был школьным учителем, ученым-самоучкой, теоретически обосновавшим использованием многоступенчатых ракет и судов на воздушной подушке. Известны его работы по ракетодинамике и аэронавтике, но более широкую популярность имели его научно-фантастические произведения, например, «На Луне». «На Луне» книга была выпущена в 1887 году. Номинал у нас монетки 1 рубль, как вы могли догадаться, это серовская монета, юбилейная, выпущена в 1987 году, название у нас 130 лет со дня рождения основоположника отечественной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, гурт, 2 вдавленные надписи 1 рубль и между ними 2 вдавленные квадратные точки, то есть художник Сыромятников, скульптор Носов, тираж без улучшенного качества 3 миллиона и 830 штук, материал медно-никелевый сплав, вес 12,8 грамма, диаметр 31 миллиметр и толщина у нас 2,3 миллиметра. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я обозревал вот такую замечательную монету, посвященному Константину Эдуардовичу Циолковскому который сделал свой вклад в развитие нашей науки и ракетостроения в России и в СССР. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Иван Номизмен. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк. И до новых встреч!